Основатель марки Lotus Колин Чепман завещал, чтобы автомобили британского бренда были простыми и легкими. Однако новые реалии заставили производителя спорткаров придать основополагающие принципы. Первый SUV от Lotus вышел большим по габаритам, сложным по технике и электрическим по натуре. Да, для одного отдельно взятого производителя эпоха двигателей внутреннего сгорания закончилась раньше, чем можно было предположить. Очевидно, что такое решение приняли новые владельцы — китайский концерн «Джи который предоставил свежую 800-вольтовую модульную платформу. На ней затем планируется построить несколько других машин, но Lotus Electro оказался первым. Архитектура позволила оснастить двухтонный кроссовер двумя моторами, а также внедрить технологии быстрой зарядки аккумулятора. Для 400-километрового прохвата потребуется постоять только лишь 20 минут у розетки мощностью 350 кВт. По умолчанию электрический кроссовер имеет адаптивную пневмоподвеску, но по просьбе будущего владельца автомобиль могут дополнить системой регулировки клиренса, полноуправляемым шасси, активными стабилизаторами и углерод-керамическими тормозами. Любопытно, что англичане обошлись общими фразами вместо подробных технических характеристик. Названная суммарная мощность — более 600 сил, емкость тяговой батареи — более 100 кВт-часов, а примерная дальность хода — около 600 км. И лишь время разгона до первой сотни указано точно — 3 секунды ровно. Так что основной конкурент Lamborghini Urus растоптан и повержен. Правда, итальянский соперник способен ускориться до 300 км в час, а британский новичок — нет. Зато инженеры «Лотуса» хвастаются активной аэродинамикой, опционной стеклянной крышей и автопилотом четвертого уровня. Правда, к самой премьере машины реализовать автономное вождение не успели, но клянутся довершить начатое. Другие поводы для гордости – классный дизайн авторства именитых Бена Пейна и Питера Хорбери, а также продвинутая конструкция кузова. Силовая структура скроена из стали и алюминия, а обвешана панелями из алюминия и углепластика. Выпускать электры будут за пределами Туманного Альбиона в китайской провинции Ухань. Там отгрохан огромный завод мощностью 150 тысяч. До загрузить площадку помогут другие электрические лотусы, но это отдельная история.